Всем привет, друзья! Записываю видео в продолжение прошлого видео, где я рассказывал о жизни сетевика. Хочу сегодня поговорить с вами и сказать, кто такой настоящий сетевик. Это видео для всех сетевиков, которые занимаются сетевым маркетингом. Ребята, в первую очередь, успешный сетевик – это тот человек, который имеет полную свободу и человек, который построил сеть потребителей, люди пользуются продуктами, а ты получаешь пассивный доход. Успешный сетевик – это тот человек, который может оставить свой бизнес на месяц, на два, на три, на полгода, и бизнес будет работать. Успешный сетевик – это не тот человек, который ходит на работу, занимается только этим бизнесом, сетевым маркетингом. Успешный сетевик не работает... В двух, в трех, в четырех, в десяти компаниях. А успешный сетевик работает в одной компании, зарабатывает пассивный доход, стабильный. Он, конечно, доход может варьироваться больше, меньше, но он есть пассивный доход. И в нашем бизнесе я могу, например, оставить свой бизнес на любое время, уехать в любую точку мира и контролировать его через интернет. Я могу себе заказать товар в любую точку мира, компания мне сделает доставку. И я иногда удивляюсь, когда встречаю людей, они говорят, я работаю в сетевом маркетинге, а потом я узнаю, что он работает еще на работе, где-то ходит на работу по найму, либо работает в многих проектах не сетевых инвестиций и прочие-прочие вещи. Ребята, успешный сетевик – это когда у тебя бизнес работает в одной компании. Понимаете, в одной. И вы зарабатываете не одну тысячу долларов пассивно. Тогда вы можете называться успешным сетевиком. А когда мне люди в скайпе, в соцсетях встречаются, говорят, я люблю свою компанию, работаю 10 лет в, в одной из компаний известных, и не зарабатывает там ничего, поверьте, вы... Скорее всего, либо неправильно что-то делаете, либо если вы очень много работаете и не добиваетесь результата, скорее всего, что маркетинг-план и условия работы, выплат не соответствуют вашей работе. Успешный сетевик, он не занимается продажами. Чтобы стать успешным, не нужно много продавать. Поймите, нужно научиться просто строить сеть потребителей. Это две разные вещи. Многие люди продают каждый месяц очень много. Много продают, много продают. Да, если ты продаешь, ты зарабатываешь. Если ты не продаешь, ты и не зарабатываешь. Ребята, значит, не тот маркетинг. В нашей компании маркетинг позволяет без продаж, абсолютно вообще без продаж, Зарабатывать не одну тысячу долларов в месяц, и сотни тысяч долларов можно зарабатывать в месяц. У нас самое главное, нужно построить сеть потребителей. Успешный сетевик, он строит сеть, он не занимается продажами. Если вы занимаетесь продажами, вы много денег не заработаете. Еще раз повторюсь, в нашей компании маркетинг-план позволяет зарабатывать деньги без продаж. Нужно просто научиться строить сеть и обучить этому других людей. При этом каждый пользуется продуктами. Кто любит и умеет продавать, занимается розничными продажами. Я, допустим, не, имею, не умею продавать. И если бы здесь в нашей компании нужно было продавать товары, я бы здесь ни дня не находился. Понимаете? И я просто не могу понять тех людей, которые... Говорят, что я работаю в сетевом маркетинге 10-15 лет в компании и зарабатываете 500-1000 долларов в месяц. Значит, вы работаете, скорее всего, что не в той компании. Либо делаете что-то не то. И в первую очередь нужно заострить внимание на построение сети, а не на продажах. Успешный сетевик имеет право и возможность путешествовать по всему миру быть в разных уголках света вот. в данный момент мы находимся в Крыму и наш бизнес работает деньги выплачиваются на карту мы их выводим в любой стране мира, в любом банкомате так что будьте успешными сетевиками стройте сети не занимайтесь продажами, если у вас не получается Найдите ту компанию, в которой э, вы будете работать без продаж, Хотя говорят, что в сетевом маркете где-то зарабатывать деньги на продажах, Но поверьте, есть компании, в которых продавать абсолютно не нужно. И бизнес ведется из дома через интернет. И компания работает в э, 136 стран мира, даже больше. Так что желаю вам удачи, будьте успешными. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Если кто-то из случайных людей попал на мой канал, обращайтесь, там есть контакты под этим роликом. Расскажем, научим. Всем пока.